Здравствуйте! Сегодня в нашей новелле появится еще один персонаж, а также мы создадим CG, что представляет собой особое изображение сцену, которую потом можно добавлять как бонус, и научимся создавать выборы и концовки. В прошлом видео мы остановились на том, что герой выбежал в гостиную. Запустим проект и проверим, так ли это. Далее по сценарию Иван произносит несколько фраз, а затем на сцену выходит Сана. Я хочу переместить Ивана вправо, чтобы освободить центр для нового персонажа. И здесь я использую команду перемещения move. Если вы помните, чтобы добавить эффекты к изображению, нужно ввести ключевое слово with, а затем наш эффект move. После того, как мы переместили Ивана, добавим Сану в центр экрана. Напишем тройной знак вопроса вместо имени персонажа, а затем ее фразу. Теперь давайте создадим анимированный рисунок эмоции Ивана который можно будет вызывать несколько раз, без необходимости прописывать код постоянно. Вернемся к самому началу кода и создадим анимированный рисунок команды image. Далее дадим название нашему рисунку IvanLove. Поставим двоеточие и опишем полные пути к изображениям, которые будут использованы, а также их поведение. Путь описывается от папки images, то есть у нас будет папка images, касая черта, Затем папка «Иван», касая черта, и название из рисунка Иван «ivanlove.png». Затем пауза в 0,1 секунды, и изображение меняется другим изображением Ивана, «ivanlove2.png». Затем снова пауза в 0,1 секунды, и так у нас будет сменяться три изображения. В конце мы поставим «Repeat», чтобы и анимация происходила бесконечно. Теперь мы можем вызывать наш анимированный рисунок так же, как и любой другой обыкновенный рисунок командой «Show» и Love». Сохраним и проверим. У нас возникло исключение из-за того, что движок не смог найти изображение так как в названии я допустила опечатку. Вернемся и исправим ошибку. Отлично! В данном месте у нас появляется специальный рисунок. Если вы играли в новеллы, то скорее всего уже встречались с такими рисунками, которые обычно доступны после прохождения как бонус. Но создание дополнительного меню слишком сложная задача, поэтому в этом видео мы ее не коснемся. Так как это всего лишь рисунок, то и вызывается он командой show cg-sana. Затем ставим двоеточие и описываем движение рисунка. Рисунок больше размера экрана игры по вертикали, поэтому он будет двигаться снизу вверх y-align 1.0, пауза в 1.5 секунды, затем изображение двигается по прямой lay 3.0 к позиции y-align 0.0 Добавим еще одну паузу в 1.5 секунды, чтобы задержать появление текста. После истечения времени в 7 секунд мы спрячем изображение с эффектом таяния, dissolve, а в скобочках указываем время его действия. После этого вставим следующую фразу Ивана. Сохраним и проверим. Видим, что диалоговое окно не исчезло, чтобы избавиться от него нужно ввести дополнительную команду window-hide до появления рисунка. Эта команда прячет диалоговое окно и будет его прятать постоянно, поэтому после рисунка я добавлю команду windows-show, чтобы диалоговое окно перестало прятаться. Это не обязательно, но мне больше нравится, когда диалог не мигает. Теперь диалоговое окно нам не мешает, но кажется скорость движения рисунка слишком медленна. Возможно это из-за того, что я веду запись и мой компьютер жутко тормозит. Конечно можно поэкспериментировать со скоростью и подобрать значения, которые будут по душе именно вам. Я остановлюсь пожалуй на этих значениях. Далее по сюжету идет много строк диалога, поэтому я их просто вставлю и ускорю видео. Изначально Сана неизвестный нам персонаж. Поэтому вместо имени мы зададим тройной знак вопроса. Но чтобы не прописывать ее имя далее, введем переменную S для персонажа Сана. Мы можем просто скопировать код переменной для имени Ивана, чтобы сделать это быстрее. А далее происходит магия, где я скрыта от вас, вставляю остальные строки диалога, экономя время. После долгих разговоров на экране появляются три склянки, которые также есть среди наших изображений. Я хочу, чтобы они появились посередине экрана, поэтому использую x 0.4 и y 0.5. Далее вторая склянка будет в самом центре экрана с x 0.5, а третья чуть правее от нее. Добавим пустой диалог и проверим. Итак, наши склянки на экране. Но мне не нравится, что они слишком большие. Чтобы их уменьшить, добавим команду «Zoom», с которой вы могли встречаться, используя фотоаппарат. Допустим, «Zoom03» изменит размер изображения в 0,3 раза. Видите, как изменился размер? Добавим зум к остальным склянкам и немного подвинем их по горизонтали. Далее по сценарию опять много фраз, которые я незаметно вставила до того момента, как Сана спрашивает, какое зелье Иван хочет выпить. Чтобы задать выбор, нужно написать ключевое слово «меню», поставить двоеточие и добавить варианты. Пишем в кавычках варианты ответов. Синее зелье, двоеточие, «height, p blue. Этим действием мы прячем синее зелье, если Иван его выбрал. И добавим фразу от Ивана. Повторим подобную операцию для всех остальных зелий. После каждого выбора вы вольны добавлять сколько угодно фраз или действий. Доходим до нашей фразы и видим наши три варианта ответа. Чтобы Сана продолжала спрашивать, когда появляются варианты ответов, добавим ее фразу после команды меню, но перед вариантами ответов. Для ее фразы не нужно задавать двоеточие, иначе она будет восприниматься как вариант ответа. Теперь эта фраза стоит под вариантами ответов. Берем синее зелье и оно прячется. Так же происходит и с белым, и с зеленым зельями. Теперь для каждого выбора мы зададим отдельный лейбл или параграф, в котором опишем действия для выбора. Нажмем на файл, выберем новый файл, New File или можно нажать комбинацию клавиш Ctrl N. Напишем лейбл blue, двоеточие, какую-либо фразу и сохраняем. Назовем файл на английском языке. Blue Path. Обязательно сохраните его в папку Game и указывайте расширение RPY после точки. Точно так же, как и у нашего файла script. Поставим return, чтобы игра закончилась. А в меню выбора под синим зелем добавим прыжок на созданный нами параграф команды Jump. И далее имя параграфа Blue. Ну и добавим какой-нибудь текст. Обязательно сохраняем оба файла. Сверху видно, когда файл нуждается в сохранении. Видим, что после выбора голубого зелья появляется наш текст и игра завершается. Я хочу, чтобы Иван мог пить зелья по очереди, то есть после каждого выбора мы вернемся в наше меню и сделаем уже другой выбор. Для этого создадим очередной лейбл перед выборами и назовем его Choice. Затем нам понадобится создать переменные для каждого зелья. Для создания переменной после начала игры нужно использовать специальный символ доллара и писать имя переменной на английском языке. Зададим переменную blue равную True, что переводится как правда. В нашем случае это значит, что зелье существует. Также и для белого и зеленого зелий. True нужно обязательно писать с большой буквы, так как это ключевое обозначение. Далее, когда зелье выбрано, считаем, что оно выпито и принимаем значение False, что значит ложь. Зелье больше не существует. Также изменятся переменные и остальных зелий. Для каждого зелия я создам по отдельному файлу. В будущем там будет много кода, но на этот раз давайте просто продублируем наш файл, нажав правую кнопку мыши и выбрав Duplicate, или нажав клавишу D. Изменим название на White Path для белого зелия, меняем название Label и Text. То же самое и для зеленого зелья. Теперь создадим отдельные файлы для концовок, чтобы можно было удобнее редактировать код, когда его станет много. Создадим файл Endings с тремя лейблами. Это лейбл White End, Blue End и Green End. Теперь в наших файлах заменим Return на прыжок к определенной концовке. Например, Jump White End, Blue End, ну и конечно же Jump Green End. Таким образом, выбрав определенное зелье, игра перепрыгнет на код с действиями. А оттуда снова прыжок на определенную концов. Итак, мы хотим, чтобы выбранное зелье исчезло, но диалог с вопросом возвращался, пока все зелья не будут выпиты. Поэтому добавим условие ключевым словом if, что значит если. Так, в событиях после синего зелья, если у нас есть зеленое или белое зелье, то возвращаемся в меню выбора. То есть, if green, наша переменная, которую мы уже описали до этого, or white, двоеточие, jump choice. Иначе, это ключевое слово else, прыгаем на концовку с синего зелья. Jump blue end. Не забываем про интервалы. Сохраним и скопируем код в файлы для других зелий, заменяя переменные. Для белого мы проверяем есть ли синие и зеленые зелья, а для зеленого есть ли белые или синие. Видим, что сами изображения исчезают, но на выбор нам все еще предлагаются разные зелья. Можно, конечно, просто выдать сообщение, что зелья больше нет, но мы избавимся от варианта простым добавлением условия прямо к варианту ответа. Добавим проверку на наличие зелья перед двоеточием у выбора. Для синего вставим if blue, для белого if white, а для зеленого if green. Таким образом, если зелье существует, то вариант будет показан. Иначе нет. Теперь наши варианты исчезают. Изменим наши концовки на самый примитивный вариант. Черный экран с надписью ⁇ От достигнутой концовки ⁇ Допустим, концовка ⁇ Любитель белого ⁇ Любитель голубого и любитель зеленого. Сохраним изменения и проверим. Выбираем зелье и радуемся тому, что достигли концовку любитель голубого. Помните, что под каждый лейбл можно добавлять все что угодно. Да и создавать кучу файлов совсем не обязательно. Можно просто все писать в одном месте. На этом можно и закончить, но я хочу добавить еще и быструю концовку, чтобы не приходилось пить все зелья подряд, а можно было остановиться на одном. Добавим выбор «С меня хватит», который появится только если одно из зелий уже было выпито. И на этот раз я хочу ввести переменную равную количеству зелий. Переменная potions равная 3. Теперь, когда мы выпиваем зелье, то количество зелий будет уменьшаться на одно командой минус равно единица. Оператор минус равно принят в программировании для обозначения отнимания значения от переменной без необходимости прописывать переменную дважды. Вставим if potions меньше трех, то есть количество зелий меньше трех, jump fast end. Добавим лейбл fastend файл с концовками. Так, здесь нам понадобится еще одна строковая переменная last potion. Изначально она пустая, поэтому она равна пустым кавычкам. Last potion будет хранить название последнего зелья. Когда то или иное зелье будет выпито, то last potion будет принимать значение равно этому зелью. Можно писать название зелья и по-русски, главное запомнить значение. Теперь добавим в быструю концовку проверку того, какое зелье было последним. If last portion, а здесь два знака равенства, так как мы сравниваем, равна ли наша переменная определенному значению. И если равна, то выходим на соответствующую концовку. Проверяем. Отлично работает. Теперь вы можете создавать простые новеллы со множеством концовок. На этом все. Спасибо за внимание и терпение. Пока-пока.